Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. С вами Владимир Кузяжнюк, учитель йоги. Друзья, сегодня мы разберем такие понятия, что означает это «учитель по йоге», «инструктор по йоге», «тренер по йоге», «преподаватель по йоге», «тичер по йоге». Столько много названий, а в результате мы так и не знаем, что же это такое все значит. Может ли инструктор по йоге называть себя «учителем по йоге» и может ли учитель по йоге быть инструктором по йоге? Друзья, этот же вопрос мне задали в комментариях и мне было очень интересно, потому что я как раз и собирался написать видео на эту тему и мне ну, прямо в тему попался вопрос. Тем более, у нас недавно прошел день учителя и мне кажется, это видео будет как раз вовремя. Начинаем, друзья. Инструктор по йоге. Инструктор по йоге это тот человек, который дает вам инструкцию. То есть, есть определенная асана, есть определенная последовательность асан, и инструктор по йоге говорит, что после этой асаны нужно делать вот эту асану. То есть он дает вам форму. Он говорит вам, как нужно сесть в определенную позу или встать в эту позу, как нужно сделать так, чтобы вашему телу не причинилось вреда так, чтобы вы обрели, быть может, большее здоровье, чем у вас есть. Поэтому, друзья, если вы стремитесь к форме, если вам интересна сама форма построения, скажем так, геометрия асан, то, конечно же, вам нужно к инструктору по йоге. Представьте, друзья, что вы столер, да, и вы собираетесь сделать табуретку. То есть у вас есть инструкция, эта ножка подходит к этой столешнице, нужно привинтить вот таким шурупом, вот такой гайкой, и тогда все будет хорошо, все будет отлично. Поэтому, друзья, инструктор по йоге это тот человек, который дает вам инструкцию по форме. Он не дает вам содержание или не дает вам того содержания, которое может дать учитель по йоге. Тичер по йоге, друзья, это то же самое, что и учитель, просто на английский манер, и сейчас очень модно говорить teacher, meeting, speaking и так далее, все очень модно говорить на английский манер, и поэтому я, например, не употребляю слово teacher по йоге. Когда я преподаю йогу для англоязычных групп, тогда я говорю, да, я teacher, йога teacher. Следующее, друзья, у нас понятие, это преподаватель по йоге. То есть преподаватель йоги – это тот, который дает вам материал. Примерно так же, как это делает инструктор по йоге. То есть инструктор по йоге он более ориентирован на форму, на то, чтобы, как говорится, не причинить вреда. Преподаватель же дает материал. Он где-то… у него есть какой-то материал, видимо, ему давали этот материал или он сам какую-то программу сделал, и он дает вам этот материал. Особого духовного роста в этом нету. Особого сильно глубокого содержания в этом нету. Особого э, духовного опыта самого человека в этом ну, тоже требовать нельзя. Поэтому друзья, преподаватель- это тот человек, который дает вам материал для занятий йоги. И пойдем друзья к самому последнему понятию, это учитель по йоге. Учитель по йоге – это тот, который показывает вам путь, по которому он идет сам. Мы все прекрасно знаем с вами из школьной программы. Например, у меня есть преподаватель литературы и русского языка. То есть я прихожу на урок, он мне говорят сегодня у меня Толстой, там Воскресенье, Илья Анна Каренина, вот столько страниц надо прочитать, вот столько я должен понять в этом романе, вот столько мне нужно написать страниц сочинения. Учитель же русского языка и литературы – это, друзья, призвание. То есть это человек, который показывает нам вообще для чего в принципе нужен русский язык, насколько он богат, силен, зачем вообще в принципе нужна литература и какой дух она поднимает в людях, которые могут и понимают русский язык. То же самое, друзья, в йоге. Если человек сам идет по духовному пути, если он сам развивается он уже сам достаточно духовно развит, то тогда он просто показывает свое мироощущение, он показывает вам, какое отношение миру вы также можете делать, чтобы почувствовать этот мир, как чувствует это ваш учитель. Поэтому, друзья, учитель по йоге – это тот, который дает наполнение вашей практике. Да, несомненно, каждый учитель по йоге – Инструктор по йоге, то есть он показывает не только форму, не только как нужно делать асану, но и зачем. Если мы пойдем снова в этот пример про столера, то есть инструктор показывает, как собрать стол, учитель по йоге, учитель-столер, да? Он показывает вам вообще, для чего вообще, в принципе, вам нужно собирать этот стол. Он показывает именно для вас, какая древесина нужна, какие шурупы, винты или саморезы нужно для этого. Он показывает вам, кто будет сидеть за этим столом, что можно делать для, за этим столом. Он показывает, нужно ли вам вообще, в принципе, делать этот стол или его делать не нужно. Поэтому, друзья, если мы немножечко вспомним, как это было раньше, как развивалась йога раньше, это была преемственность ученика-учителя. То есть учитель всем своим существом показывал истинный путь истинный в рамках данного ученика. И ученик перенимал внутреннее состояние этого человека. Он перенимал внутреннее содержание и наполнял этим содержанием свою практику и свою жизнь. Поэтому ни о каких инструкторов по йоге раньше в принципе речи быть и не могло. Поэтому, друзья, представьте, что вы, например, захотели выучиться нырять. Да? То есть вы решили заняться дайвингом. И инструктор по дайвингу на лодке, приплыли метр глубины, он показал вам как нырять, показал как с лодки нырять, показал как одевать, показал как все эти шнуры крепятся, как кислород поступает, показал как давление уравновесить. Все понятно, все отлично, вы сдали сертификат, получили, все, вы готовы к свободному плаванию. Уч, с учителем же по йоге вы тоже плывете на лодке вы тоже учитесь подключать все эти шнуры, вы тоже учитесь подключать кислород и стабилизировать давление. Но с учителем по йоге вы плывете над Марианской впадиной, там, где 10 тысяч километров. И от вас, друзья, зависит, насколько глубоко вы можете туда занырнуть. Может и на 1 метр, может на 10, а может и на 100. Поэтому, друзья, с учителем по йоге от вас зависит, насколько духовно, тонко, чувственно вы можете прочувствовать это знание. И я, друзья, постоянно позиционирую, что йога чести – это йога содержания, это йога внутреннего наполнения, друзья. И я позиционирую себя как учитель йоги, то есть я передаю вам свой внутренний настрой, я передаю вам свое внутреннее состояние, и я заряжаю той энергией, которую чувствую в данный момент сейчас. То есть я не преподаватель, который выучил где-то материал и передаю его вам. Даю материал, пожалуйста, пользуйтесь, я сам ничего не понимаю, ничего не знаю, делайте как хотите. Нет, друзья. Через меня все эти знания прошли, через собственный опыт они прошли, результировали в состояние, результировали в духовный рост, и потом я передаю это вам, друзья. А теперь давайте поговорим еще немножечко, буквально пару слов об энергетике. Что такое энергетический учитель? Учитель, друзья, это непосредственно человек, который может вас учить. Ну, понятно. Связано это с энергией Чи. Энергия Чи — это энергия верхнего кольца нашей индивидуальной души. То есть это энергия вашей индивидуальной души. То есть это непосредственно ваша каста, ваш духовный уровень. Это уровень тонкого понимания мира. То есть учитель в самом слове с энергией «чи» связано и указывает на то, что учитель передает вам свой духовный рост и передает вам тонкое видение мира. Поэтому, друзья, если вы жаждете просветления или, скажем так, духовной самореализации, то, конечно же, вам нужен учитель. К сожалению, в повседневном мире люди настолько жестко информативны, настолько много всяких информационных потоков, что люди считают, что они знают формы от и до, что они все знают, что они полностью все уже выучили и им абсолютно ничего не надо. И поэтому, друзья, такие люди, запутавшись в чувстве собственной важности, они ищут инструктора по йоге, который им просто покажет, куда ставить ногу, потому что они уже сами все просветленные, потому что они сами уже думают, что они знают все и вся. Поэтому, друзья, если вы считаете, что вы уже достигли достаточно духовного роста, можете смотреть на инструкторов по йоге для того, чтобы просто выучить, как какую последовательность вам нужно на своих уроках, например, показывать ученикам. Если же вы стремитесь к духовному самосовершенствованию, если вы ищете истину, если вы жаждете истину и пытаетесь тянуться к новому знанию, тогда вам необходим учитель. Если инструктор покажет вам ложь 1 и ложь 2 и заставит вас выбирать вот эта система есть и вот эта, то учитель своим внутренним состоянием покажет вам истину, и скажет, что ли вы либо идете к истине, либо вы к ней не идете. Он не даст вам много вариантов, Он не даст вам вот это, вот это, вот это и вот это. Либо вы идете по пути чести, либо вы по нему не идете. Либо вы человек чести, либо вы не человек чести, либо вы честен, либо вы нет. Либо вы идете по совести, или вы по ней не идете. Поэтому, друзья, Учитель не дает вам выбора. По сути тут и нету никакого выбора. То есть он дает вам знания, вы либо принимаете эти знания, либо эти знания отвергаете. Зависит, друзья, только от вас. Я искренне желаю вам, друзья, чтобы вы обрели настоящего учителя и обрели свой путь, путь своего сердца. Поступайте, друзья, по совести и живите честью.